Всем привет! Вы на канале Игрок ваш, и сегодня мы с вами поиграем с Лендера. Честно сказать, я еще не специалист в этой области, то есть конкретно точно правила знаю, но немного не в курсе всех событий, которые происходят здесь. Но будем пытаться поиграть. Итак, вот у нас, ой, как он прыгает, интересно, как танцует, как же танцевать-то? Я тоже так хочу. Привет, привет. Смотрите, говорит привет, он не успела написать, ну ничего страшного. Так ну и сейчас ждем пока выберут слендера кто уже в курсе этой игры знает, как это все происходит Итак, так так вот это удача нас выбрали слендером ну что ж попробуем всех тут валить будем пробовать во всяком случае ну поехали так кто в курсе этой игры значит смотрите нам нужно чтобы нас люди увидели так чтобы нас видели именно в глаза им посмотреть, тогда мы их убиваем. Вот у нас, смотрите, наши игроки, у них по 100% идет, 100% жизни имеется в виду. Если они посмотрят, если я перед ними появлюсь, и они посмотрят на меня, значит, у них исчезают проценты, и они могут погибать. Вот так вот. А ну-ка, иди сюда. Так, вот так вот, есть. То есть мы появляться должны неожиданно. Такая музыка страшная, да. Очень страшная музыка, поэтому даже жутковато становится. И вот тут такие есть, смотрите, как они называются, генераторы, которые ребятки должны, вот эти ребята, которые от меня бегают, должны включать. Еще есть картинки, я так понимаю. Картинки нужно записки, бегать, собирать. Это я, кстати, недавно только узнала. Бегать, собирать по домам. И тогда можно победить меня, но пока я еще не побежден. Ага, а ну иди сюда. Вот так вот тебе смотрите у него осталось 55 процентов так ну бежим бежим, еще надо, еще беги слендер беги сейчас мы будем появляться неожиданно для всех и вот он вот он вот он иди сюда жертва есть так еще так ну что же 80 процентов всего лишь быстрее быстрее у меня тут тоже ограничено идет время ох и музычка такая страшная да стремная кстати подписывайтесь на, на мой канал игрок ваш я жду новых подписчиков и буду очень рада вот так вот у нас 34 процента сейчас мы его добьем надо его добить ну как же ж так еще давай давай давай давай вот и у тебя осталось 6 процентов ну на что что ж, давай давай сейчас сейчас ты должен упасть уже ну, также неинтересно раз давай есть он упал все Первая жертва готова, но слишком много. Там тут еще бегает четверо, нужно их победить. Нужно их умертвить, вернее. Вот так вот, иди сюда еще. Так, у них осталось, смотрите, три картинки собрать и еще один генератор. Ага, вот оно что. И тогда я буду побежден полностью, да, я так понимаю. Слендер будет побежден. То есть они когда собирают все картинки, все генераторы, мы, они меня побеждают, да. Так, иди сюда, давай-давай-давай, входи сюда, есть, ну, ага, убежал, убежал по лестнице прямо вперед, ну ты посмотри, вверх прямо, так-так, бежим-бежим, вот они, они за стенкой находятся, есть, давай, еще немножко, О, у них осталось немножко, смотрите, они собрали 8 уже, ой, 7 картинок, 7 записок, есть, еще один готов, вот ты какой, ты смотри, он бегает уже как, ага, Ничего себе. Спокойно притом бегает. Вот как так получается? Все. И в итоге все-таки Слендер не победил. Он проиграл. Ну что ж. Вот такой вот бывает. И мы, получается, проиграли. Ничего страшного. Так, ждем теперь, кого же выберут. Так, горожане выиграли. Мы, видите, только двух, оказывается, убили. Вот так вот получается. Всего лишь так. Так, ну, ждем своей очереди, смотрим, вернее, не очереди, ждем пока, вот, секунда отсчитывается, пока будет выбран слендер. Следующий. Выбираем, выбираем, смотрите, ребятки, как развяться. так, ну, конечно, прыгают так интересно, мне интересно, как тут танцуют. Я тоже хочу потанцевать. Так, карта, ага, выбираем местность теперь, смотрим на местность, и так, голосование идет. Где будет проходить, проходить вот эта вся ситуация со слендером? Так, всем выбрала. Ну что ж, 9. Выбираем тоже, наверное. Когда все выбирают, тогда сразу, да, когда все нажимают на одну и ту же картинку, выбирается место. Вон, смотрите, как танцует. Да, посмотри, как он танцует. Так, а ну расскажите мне, пожалуйста, напишите в комментариях, как заставить танцевать. Что-то покупать надо или как это все делать? Что-то прыгает возле меня, что ты хочешь, а? <звы> Такой там танцор есть конкретный. Так, ну что ж. Так, мы с вами обычные обитатели города. Нам нужно собрать 8 картинок. И у нас для этого есть, вернее, не картинок, да, записок. Есть три генератора. И есть у нас 7 минут для этого. Ну что ж, поехали. Так. Сейчас будем прятаться, нужно тут прятаться и бежать, вернее, бежать, бежать, бежать, чтобы нас не поймали, посмотрим, как быстро поймает нас слендер, меня вернее, потому что, о, тут у нас попрыгун такой, танцор, вернее, танцор диска, о, появился, есть генератор, включаем его, включаем, ну включайся же включили а, ну, где ж ты взялся то ничего себе у меня уже 90 процентов осталось ай, жизни И явно он сейчас меня преследует потому что такая музыка а, страшно как ужасно блин да что ж такое куда же спрятаться то куда же бежать вот, вот в доме честно говоря не лучше не лучше не находиться опа есть еще 84 процента ай -яй как стрёмно, лукавые пишут быстрее убегай, у меня не получается углы, углы, только одни углы он за мной, он же невидимый получается, я его не вижу что же происходит-то? а, я бегу по кругу, какой-то какой-то бермузский треугольник все, сейчас он меня добьет, смотрите как так получается, что я не могу сейчас не двигаться не ни бежать никуда, что он делает? я так понимаю, он кричит, да, так? А что нужно сделать, чтобы вот так вот... Видите, я не могу не бежать, ничего. Я у меня... Ничего себе. Вот это он меня поймал. Да. Ну что ж, все. Получается, я тут первая? М -м -м, меня первые убили. Как жалко. Так, ну будем ждать других. Других ребят, которые сейчас сражаются со Слендером. Будем ждать их. Смотреть. Давайте, может, посмотрим со стороны, да, можно вот так вот наблюдать со стороны, как другие убегают и что они тут, что происходит с ними. Так, вот смотрю, какая-то Алиша, еще какой-то чувачок тут бегает, еще один. Так, он танцор наш бегает, смотрим, кого же Слендер, вот, Слендер уже какой-то... О, смотрите, как он ее гипнотизирует, странно, как вот это происходит, как можно так загипнотизировать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как можно загипнотизировать вот так вот, чтобы не двигаться с места, потому что я еще не понимаю не знаю этого всего. Смотрим дальше, все таким красным взглядом, да, мы наблюдаем, наблюдаем с помощью Слендера, как это все происходит. Вот они наши ребятки, Алиша вон бегает, ой-ой-ой, что-то случилось, а что это со Слендером, ты куда попал? Смотрите, в какую-то стенку попал. Загипнотизировали тебя, что ли? Что-то произошло, что-то не так. Или игра заглючила, или что-то. Что-то произошло, в общем. Смотрите, это Алиша на месте и Слендер наш на месте. Что ж тут происходит-то? Да. Так, ребята там бегают дальше, пытаются куда-то скрыться, но у нас слендер стоит на месте. Наверное, что-то случилось, скорее всего, что случилось что-то со слендером, что-то с игроком, либо у него м -м, интернет вылетел, либо еще что-то, Ну вот тут бегают дальше. Так, осталось тут, смотрите, так, вот уже есть одна еще у нас девочка, которая тоже попалась в лапы слендера нашего. Так, смотрим, что, что дальше происходит. Угу. Кстати, он какой-то футбольфан, это, скорее всего, что немец какой-то бегает, сноукер. Ух ты. Так, ну что, все тут на месте, я так понимаю, что что-то вылетело, да, вылетело из игры, и непонятно, что-то, какая-то непонятная произошла. Но все-таки горожане выиграли, да. Двоих только убили, это убили меня, кстати, игрок ваш, вон написано, вот так вот быстро убили. Ну что ж, попробуем еще раз сыграть, как вы думаете? Я думаю, стоит. Так, ну что ж, в ожидании ждем, кого же выберут Слендера. Смотрите, наш танцор Диска не устает танцевать. Как же он интересно только танцует. Ждем, ждем. Кого же так? Спасибо, Слендермен, говорят. Пишет. Кто там на каком-то китайском написал, что ли? Это было легко, пишет. Вот так вот. А что легко? Что-то непонятно не там написали. То есть, скорее всего, что заглючило или так, или просто Слендер поддался, не знаю. Так, ну что ж, мы в роли горожанина, городского жителя бегаем. У нас есть 8 картинок нужно собрать. Так, генераторов нету. 7 минут у нас. Так, мы на улице, дождь. Лупит страшный дождь. Страшная такая погода, стрёмная, страшная, музыка страшная. Так, нам нужно искать генераторы. Давайте будем искать генераторы. Картинки, к сожалению, я пока не вижу, вернее, картинки, записки. Я так понимаю, они должны висеть где-то на стенках, но я ничего не вижу пока. Так, ну что ж, смотрим, куда Куда нам бежать. Лучше бежать. Лучше бежать, не останавливаться, потому что иначе Слендер нас просто поймает. Не хочу быть первой обратно. Будем стараться подольше выжить в этой ситуации. Вот так вот страшнючая ситуация. Так, ось бежит какой-то наш чувачок тоже. Да же перед нами бегает. Так, и комнаты такие страшные. Ай-яй-яй-яй. Точно ужастик, фильм ужаса. Вон генератор вижу. Ура, ура, ура, ура. Иди сюда. Так, мы включаем генератор. Включайся, включайся. Есть, есть. Уже семь, смотрите, семь генераторов собралось. Так, картинок 4 уже. Бежим, бежим. Вот еще один включен генератор. то мы включили или нет? Ну, скорее всего, что мы. Что-то мы бегаем по кругу. Я очень сильно боюсь, но пока еще... Пока я вам скажу, время есть и нас могут, меня могут еще вернее поймать. Как вы думаете? Я все-таки постараюсь продержаться. Я очень сильно боюсь, но стараюсь, стараюсь. Так, здесь, здесь, здесь, здесь ничего нету. Здесь вообще ничего нету. Вот, вот, была, ага, надо было. Видите, вот я, вот, вот не разбирать это. Вон, генератор еще один, есть. Так, давай, мы сейчас тебя включим. Мы сейчас тебя включим. Надо его найти. Скорее, скорее, скорее. Давай, давай. Вот, уже совсем близко. Ура, я нашла генератор. Слава богу. Так, давай дальше, дальше. Куда еще? Так, что-то там? Кто-то там был? Так, пока тишина. Опа! Ой-ой-ой, он тут близко совсем. Так, по-моему, я... Да, музычка уже появляется, по-моему, я нарвалась на Снендера, есть. Он сейчас будет за мной, я уже чувствую, просто уже 88%, все. Он просто уже возле меня, и он от меня уже, скорее всего, не отстанет, просто-напросто. Как жалко, я все-таки пыталась продержаться, но все равно, он, он все-таки рядышком, он очень рядом, очень близко. А -а -а -а. Жалко, жалко. Вот он, вот она стала 40%. Ну, я так понимаю, что все, тут уже бежать надо бежать. То есть тут бесполезно, мне кажется, даже бежать. Может, вообще остановиться? Нет, все-таки мы попытаемся, попытаемся. Всегда есть шанс выбраться, но я думаю, что он все-таки от меня не отстанет и будет дальше, дальше меня преследовать. Смотрим. О, страшно. Вот он, вот он, вот он, вот он. Какой кошмар. 28% все. Еще немножечко и моей жизни конец. Есть. 16%. Все, so, меня схватили. Вот такая вот история. Ну что ж, я смотрю, я уже тут не одна. Ага, троих уже завалили до меня. Вот так вот. Ну что ж, на этом я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал Игрок Ваш. Ставьте лайки, если вам нравится эта игра. Ну все, пока-пока, до новых встреч, жду на своем канале.